В среду, 1 февраля в it лицее Казанского федерального университета состоялся республиканский этап Junior Skills, который является неотъемлемой частью World Skills Russia. Junior Skills – это состязание школьников в профессиональном мастерстве, которое было инициировано в 2014 году. В этом году проводится система администрирования только среди возрастной категории Junior на базе нашей лицея, потому что наш лицея является основной площадкой в Татарстане по данной компетенции. В этом году республиканский этап собрал себе шесть команд, три из которых из IT-лицея КФУ. До этого в декабре 2016 года участники прошли сетевой этап. Я рядом с компьютерами, привык к компьютерам. Вот, с, получается, с пятого класса я уже занимаюсь системным администрированием. В 2014 году появился Junior skills Я сразу же подумал на него пойти. Вот, занял призовое место. Я участвую тут первый год. Принял участие, потому что... Как-то заинтересовало. В этом году начал ходить на системное администрирование. И мне очень понравилось. Решил поучаствовать в этом конкурсе. Главная задача участников заключается в том, чтобы показать свою компетентность в работе системного администратора и собрать компьютер. Сейчас у нас идет первый день. Сегодня они показывают свою так сказать, компетентность, они приходят якобы на работу и доказывают, почему мы именно их должны взять системным администратом. Далее они работают со сметой, соответственно, они должны собрать компьютер ну, по бумаге, которая предоставлена. победители соревновательной компетенции регионального чемпионата будут представители Татарстана национальном чемпионате Junior Skills в рамках финала национального чемпионата. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ -Ньюс.